Ваш звездный путеводитель не приветствует вас! Здравствуйте, дорогие зрители! На этой неделе, 19 февраля, произойдет второе по счету в этом году новолуние в знаке Водолея. Новая луна родится в ночь с 18 на 19 февраля в 2 часа 47 минут по московскому времени в 30 градусе Водолея. В этом месяце, мы опять можем повсюду встречаться с темами знака «Водолея». Этот знак привлекает внимание к темам, связанным с общественностью, технологиями, электричеством, электроникой, интернетом, программированием, космосом, авиацией, друзьями, коллективом, а также целями, идеалами и проектами на будущее. В этих областях будут возможны новизна и новые начинания. Сразу вслед за новолунием Солнце и Луна перейдут в знак рыб, и мы видим, что новолуние будет сочетать в себе энергии двух знаков. То есть наряду с темами водолея на повестке дня будут также присутствовать темы знака рыб. В момент новолуния Марс будет находиться в 30 градусе рыб. Управитель новолуния Сатурн будет иметь гармоничный аспект с Меркурием, находящимся в водолее. Хотя новая Луна связана с новыми начинаниями, 30-й градус знаков символизирует положение конца и завершение чего-либо. Это означает, что в этом периоде для того, чтобы открыть дорогу новшествам, необходимо положить конец некоторым отжившим и устаревшим понятиям в нашей жизни. Это новолуние в особенности сильно может повлиять на людей, родившихся близко к переходу с воздушного на водный знак. Водолей-рыбы, близнецы-рак, весы-скорпион. Также его воздействия могут ощутить на себе родившиеся в последние дни фиксированных знаков – водолей, телец, лев и скорпион, и родившиеся в первые дни мутабельных знаков – рыбы, близнецы, дева и стрелец. 20 февраля, вслед за новолунием, Марс и Венера перейдут в знак Овна, и на повестке дня будут действовать быстрые энергии, благоприятствующие предпринятию новых дел. Мы можем испытать на себе эти энергии огненной стихии. Во время данного новолуния на повестку дня могут выйти социальные темы, способные повлиять на общество, и темы, связанные с наукой, передовыми технологиями или интернетом. В этих сферах будут возможны важные продвижения вперед. Водолей – это революционный и реформаторский знак, связанный с отбрасыванием старого ради перехода к новому и прогрессивному. Возможно, что под воздействием этого сильного новолуния могут произойти очень важные, радикальные и революционные изменения, как в индивидуальной территории так и в общественной жизни, дорогие зрители. Вы можете узнать более подробно о влияниях новолуния на вас, просмотрев прогнозы для ваших солнечного и восходящего знаков. Всего доброго!